Всем привет, меня зовут Макс Риском М, эм, и что я вам тщательно не рекомендую заходить сюда и показывать ваш, мой BTS адрес, я не знаю, это... нет, ну конечно можно, вот кстати, Фот. да, это то, что не по дата оказывается. в общем-то, да, это все, я расскажу вам официальный сайт, ссылку оставлю в описании украинский сайт, также русский сайт если написать .ru. только если войдем туда вроде бы туда не войти потому что мы с другой стороны. я уже так проводу, попробовать показать что вам первым делом что делать конечно же можно сразу пополнить но рекомендуется зайти безопасность я повторил двухмерную активацию включено прям большой мук как мне отличить я не хочу там руководство использования вот это вот очень тоже важно кто вообще не знает что такое биткоин кстати, кто не знает что такое биткоин заходите по ссылке там потом отображается и ходите потом на тут bts-банк bts-банк, обмен банк купить биткоин я все расскажу капец первый раз поэтому так как-то в общем-то тут должно быть все использования версии 1.4 как приобрести биткоин сюда, можно потом сюда и вот они даже можно если я прямо сейчас продам биткоин я получу 1000 гривен минимум пополнение 1000 гривен в Украине как, блядь, б... как, как продать биткоин вот активацию мы включили вроде бы что такое 2X факторская авторизация. Вроде бы она тут и должна быть 2xактовская авторизация. Вот даже предложение для этого. В Play маркетинг Причем мы рекомендуем хранить биткоин. Ну, во-первых, они сыт 2013 -го года. Тут. Раньше биткоин рождался в 2009 -м, 2008 -м, Когда еще учился в школе. Вот. Да, создали официальный 2013 ну, конечно там были другие но там были такие заморочки я тоже пытался войти раньше там тяжело Тут проще просто пароль все любой пароль и сразу же самое лучшее это безопасность да хорошо что такое безопасность там легче стало а вот даже курс отображается поэтому служба поддержки может любому написать офигенно некоторые вопросы, которые вам могут заинтересовать, вероятно, уже имеют ответы. Можно найти их здесь. Как YouTube точно. Правила участия в ПП, партнерская ссылка. нужно, чтобы вас подтвердили. Считать нужно здесь. Правила участия в партнерской программе. Вот. Пополняйте. В рекомендую я так вот делал, нажимал сюда, вот и все делал. Также можно нажать автоматически покупать биткоина если прям нужно его купить. Если вы считаете, что он сейчас дорогой, потом куплю, то отнимайте, конечно же. Почему я прям сейчас купил? Потому что история курса, смотрите. Так, блин, жаль, что тут даты нет Ну вроде бы это было вчера, вот это вчера, это. Тут упал, нужно сейчас покупать. Тут растет понятно что происходит вот кнопочки только я тут вообще ничего не клацал поэтому я не знаю что делать вроде сюда нажимаешь потом сюда тоже чтобы ничего не потерять я могу только сейчас продать биткоин или пополнить еще на гривны и потом что нажимать тут вот поддержится вот за 5 лет но дело в том что это 2016 он даже отображается прикиньте Кошелек создали в 2013, а биржу в 2016. Офигенным. Биржу так давно. Поэтому кто раньше зайдем, то что получится. За 3 месяца упало, поэтому я покупаю здесь. Это сейчас лет вот. Майя 24, так, вот 10 7, 1 июня, 1 июля. Вот. вот 1 июля. Оно вот дальше упала упало, прикиньте. Да, оно упало на пару биткоин. Нужно было покупать раньше, но ну, уже. На следующий месяц. Только вот не спешите там на тратить. Тысяча нормально, все, пробовали все. Это хранилище, хранилище биткоину, как это вот золото в интернете, вот, в принципе золото тоже вроде недорого можно купить кусочек замотает вам чтобы хранить хранили у себя дома а тут э, будущее биткоина хранится у вас прям в интернете можете сейчас набрать насчет этого про золотом что да можно его держать в руках спрятать где-то его и дать будущим поколениям или же задать до да, аккаунта кучу вот тут бтс банка и у вас будут храниться и потом будете давать и логин и пароли, телефоны, если у вас... Если вы уже старые, то все уже... Все, я уже ничего не буду заниматься. буду там что-то кататься, отдыхать на пляже, все такое вот. Тоже офигенно. Сюда не заходим, сюда тоже думаю, не заходить, потому что как-то опасно. Перевод BTS. А, вроде там можно. А, да, точно вот ваш кошелек биткоин вы можете перевести сразу на гривен. Так же само вот вводить адрес получателя буквы строки карточки переводы 24 сама то лучше может конструки тоже они сказали там когда я заходил на сайт сказали мы все банки принимаем в украине потому что точка юан также .ру, .som, а только .som, там там не сайт, там просто уголовное чтение. У каждого сайта для авторизации есть свой клиент, если вы как бы ну, выбирайте, а, соединенные Штаты, я вот не знаю, какая точка, точка нет, можно вправить прямо сейчас, по-быстрому все, вот, прямо сейчас копировать, Нет. Нет. получается значит звонится на и вообще не мест Во вот. сон бтс э -э, банк сон. прям знаете официально вот он это инструкция, переводчик сразу Ладно, банк закрываем закрываем комиссия ух ты -мо, какая комиссия поэтому я вам не рекомендую так 20 ну только одно а тут то можем так и делать да если перевести прямо так нужно нужно продать прямо так не советую вот этого делать да, огромная комиссия что это за комиссия это комиссия 4 процента ну, в принципе если вы Прям ссылку вот нажимать потом подтвердить вас ждут вам проверить вас вот она такой какой социальной сети вы будете размещать ссылку все в этом мире да с 18 плюсом тут такого не написано но чтобы прям по он если эта опция выключена то вся сумма зачислена на баланс UA. Комиссия 4 просто снимается с а суммы пополнения после зачисления, после операции UA. Вот перевод. Как вы видите, сколько у нас комиссия набрала, смотрим. Тоже очень интересно. 100 гривен. 100 гривен! Вы чего? 100 гривен. 100 гривен. Я думаю, на следующий месяц, месяц, я тут не буду пополнять. 100 грин это для меня много тоже как-то. Но для первого эксперимента. Можно. Можно. Как на день рождения ты грин подрился. Да, у меня тоже такой будет грин. Кстати, раньше у меня было максимально, когда мне дали день рождения, 200. Но вообще было 150. 50 грин, не 100 грин, часто было в 100 грин, потом 200 грин, потому что экономика росла, а, биткоин рос, и что там, доллар тоже рос. Может внутри сейчас бит биткоин? Почему я именно купил биткоин? Потому что он начал дать, значит, биткоина на грин. Сначала гране на биткоин. А в чем тут дело? Ладно, сейчас покажу гране. Я тоже мог купить биткоин, но мне тоже не было 18. Есть... Вот, вот, вот, вот. Сейчас максимум, смотрите, такого года 2010, -го. а этот биткоин вроде бы рос рос 2009. -го. Вот тут, только он на пике, это, это пик. Вот он, он падает. Я не верю, что будет падать, уже будет расти. Может, ну вот уже. Как думаете? Не, вот почему я вот почему. Может, вот такой где у нас черный. точно. Один из копеек. Не знаю, тут ноль А, я понял. отображается. Вот тут у нас в конце 15 Тут у нас в конце десять, блин, еще меньше. Двенадцать и дальше. Это каждый день, я понял. Кстати, вот и концентрирован ролик по биткоин там было. Там было показано, что это никакой банк не будет связываться с этим банком. А вот когда производит много банков, как-то плохо приводчик. Ну, в общем да. Этот биткоин кошелек никому не служит. в одной стране не служит. Не служит, поэтому команду туда не нужен. Говорят, что биткоин поенка может биткоин растет. Попробовали. Рискнули. Пиши комментарий свое мнение, записывать мне продолжение или нет. Всем удачи и пока. Если хочешь ты, то тебе нужно э, подумать. А если тебе нет еще 18, то говорится родителям про это. Все показываем, только да. Дело в том, что они не могут все это сделать. Тогда не зря сделать можно конспект. Как в школе. Теперь уже не в школе. Что им рассказать например прям, прям, прям только что что-то изменилось прикинь только что цена продаж покупка она изменилась только что я ничего не видел все вот сейчас посмотрим она снова упала вы что прикалываетесь э -э сейчас включу эту штуку так э какой Во, второе ну, 700 понятно все прям Каждый час меняется статистика, и покупаешь, продаешь. Вот если бы прям я был вчера, был продал где-то 2 часа. Я помню время. Я купил 1 июля, 20 минут, подожди. Блин, не дошёл. 20. 35. Подожди. Нет, блин, я не дошёл. Ну ладно, в принципе, это была статистика примерком. 20. 35. Вот тут я был. Вот тут я был, блин. Рядом с этим, кстати, должно быть тут. Оно было бы не успела. Ой! Ладно. Теперь, когда мы тут купили, мы имеем право брать где-то здесь. Именно где здесь. Ну, здесь тоже. Это расчет. Ну сейчас мы не можем продать, потому что мы попадем в минус. Это точно. Почему а -то просмотр сам Макс Риск? Рекомендую или не рекомендую? Но если смотреть на глобальное. Тут купите тут продаете плохо или тут прям сейчас купите вау как будто типа, упав случае купай бам вырос бам продаю здесь скачал да, выскочил здесь блин сейчас как продать не успел поэтому продаю здесь получу хоть какие-то цены в принципе да есть смысл за одну неделю а за три месяца купать есть смысл купить и продать думаю три месяца нет это биржа на 7 лет тут только тут сам активный на год ну в принципе в принципе самая минимально а тут есть все, всем точно тут можно было тоже за один год можно за три месяца как-то рискованно потому что оно выросло пем упало. ну в принципе если вы прям будет мастером а, все не, не рекомендую так делать но это биткоин попробую минимум 1000 блин и всем за просмотр с вами был Макс риск Всем удачи пока только я уже не сказал, что тут можно отдать на биткоин. Тут можно отдать.. Я не понимаю, зачем это нужно? И вот БТС. На другой кошелек. А, вот ничего он нужен. А я тут думал. А точно? Я не помню-то ничего не класса, поэтому ничего не буду классить, Вот, вывести. Я вводите к карту Даже при 4. Вводите. Минимальная сумма 250 гривен. Видите, банк тоже 250 гривен успешно. Вот, там будет вывод. Так, возможно, вывод. Возможно, я все проиграю. Всем удачи и всем пока. При, вов... При выводе на гривенную карту, курс, конфискации вывод устанавливается банков банках вашей карты. То есть будет с этим. Думаю, справимся. 千萬二七千萬八個